С игры, пару слов сказать и спрятать тайны, Запутать нити и зажечь стага, Уйти туда, куда сбежали магиканы И всем плевать, что тяжелые слова. И так нормально, я смиряюсь. Я приучаю изо дня в день себя, потому что краски только на бумаге В реале чаще с полхи огня, Коль крики. Лишь динамики потише. Коль кровь, ее не видно, веки защитят. Коль смерть, ты раб. И ниже мыши, за дня в день нам это говорят. Нам красотой назовут уродство. К общепринятое и явный факт. По мротам воздух и пространство. На сдачу в горсть насыпят страх. И пускай... Не все их боятся. Ну и что недовольство растет, Даже если овцам не смирятся. Но скотобой погонят в ряд.